Хочу предложить вам приготовить очень нежные, аппетитные и диетические куриные котлеты на пару в домашних условиях. Это прекрасный вариант для малышей и тех, кто следит за калорийностью блюд. Этот рецепт приготовления диетических куриных котлет на пару довольно прост. В нее также используется минимум ингредиентов. При желании вы можете дополнить его самыми разнообразными специями. Готовить котлетки можно не только в пароварке, но и в мультиварке. Например, досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Пару ломтиков хлеба выложите в глубокую мисочку и залейте водой, молоком, оставьте на некоторое время, чтобы хлеб хорошо размог. 2. Вымойте, обсушите и пропустите через мясорубку куриное филе, использовать можно и готовый фарш. Очистите луковицу, нарежьте ее крупными кусочками и отправьте в чашу блендера. Можете также пропустить через мясорубку, измельчите. Добавьте туда же хлеб вместе с молоком, в котором он замачивался. Взбейте еще раз до однородности, а затем переложите все к куриному фаршу. 4. Посолите и поперчите по вкусу. Как следует перемешайте, отложенный ранее веялок взбейте в плотную пену со щепоткой соли, аккуратно введите его в фарш, чтобы придать особую нежность и воздушность. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Еще один необязательный, но весьма уместный ингредиент, это свежая зелень, с ней диетические куриные котлеты на пару в домашних условиях станут еще полезнее и аппетитнее. Измельчите любую зелень, которая вам по вкусу, и добавьте в фарш. 6 из готового фарша сформируйте небольшие котлетки, выложите в пароварку, предварительно смазав немного растительным маслом. Примерно через 30 минут нежнейшие котлетки будут готовы. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Филе куриное 1 килограмм, Луковица 1-2 штук Хлеб 2-3 ломтиков. По желанию. Яйцо 1 штука, Зелень по вкусу. Соль по вкусу. Перец 1 щепотка. Количество порций 1-5-20. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания, друзья.